друзья привет снова я и снова с хундаем вы уж извините так получилось что этого инструмента оказалось предостаточно много хочу рассказать про вот такую вот уже 230 230 круг до g2000 достаточно качественная машинка тоже порадовала из из недорогих и вот как многие считают там сомнительные китайские да ну вот это вот себя зарекомендовала здесь тоже вот я уже рассказывал да тут на прошлой машинке маленькой 125 вот здесь Удачно сделан тоже вот этот фиксатор, там он внутри железный, значит, железный палец упирается в шестерню с косым зубом, которая насажена на игольчатый подшипник, вот, в этой, в этой в редукторе, смазки оказалось достаточно ну тоже желтого цвета но я не стал менять здесь я понюхал и пахнет в общем таким ну не солидовым а такой какой-то приятный такой и она достаточно такая жидкая текучая и не в то же время и плотная то есть не выдавливает ее ничего то есть ну нормальная смазка вот машинку взяли так вот она. она что в ней удивительно у нее в ней предусмотрен плавный пуск вот Она пози... тоже залитый двигатель у нее мощный редуктор ну, шестерни там мощный вот потом она позиционируется как профессионально вот значит быстрая замена щеток предусмотрена вот такой вот Курок. Курок вот такой есть. Сейчас покажу. Вот. вот. Раз. С двойным нажатием. Вот тут фикса... защитный фиксатор такой есть. Вот. Мощность у нее... А... А... Так. Ну, 2000 ватт. В общем, у нее 2000 ватт. Да. Мощность. А редуктор тоже цельно металлический железный вот так. она такая она конечно же массивная массивная машинка вот это вот провод у нее тоже не длинный но такой мягенький хороший приятный тоже нормальный провод вот такой ключ у нее есть вот мы его прицепили я прицепила вот такой ключ а потом рукоятка ну, не антивибрационная но зато вот с такой вот крышечкой вот, и там пробочка и шестигранник там есть внутри еще. Для откручивания регулировки защитного кожуха. Значит, есть тут такой вот, вот внутри. То есть не потеряется. Вот, потом у, у вот этой машинки, что интересно, три позиции установки ручки, то есть вот можно вот сюда сверху тоже ставить ручку. Вот. То есть вот она. Вот удобно. Удобно. То есть вот так вот. То есть можно уже работать. То есть вот так вот держать можно, да? То есть боком. Вот. Видно? Нет? А, вот. Вот так вот, то есть ну, то есть, это удобная, как бы, вещь, которая, ну, не на всех есть, а, как бы, три позиции. Не на всех бывает, а здесь есть. Вот. Так, сейчас я ее включу, и посмотрите, плавный пуск. Плавный пуск порадовал, порадовал плавный пуск тем, что... А, ну, она такая, разгоняется, она ее не дергает, а она... Вот смотрите, сейчас я включу, так, чтобы было видно. Вот. Вот. Видите? У меня даже не дернула сама. Вот, смотрите. Даже, даже не дернула ее. Сейчас. Вот такая вот УШМ-ка. Вот. Тоже порадовала. Тоже она в работе. Вот камни резали. Все. Ну, много, много даже приходится. Резать тоже. Да. На проводе тоже. Интересно у нее. Вот есть липучка. Такая складывать. Вот. Ну такая удобная. Вот это прорезиненная рукоятка. Редуктор тоже не нагревается. Обдувство здесь такое тоже продумано. Ну, такая она мощная. Как бы из недорогих. То есть, вот такой можно смело, смело брать. Хундай. Хундай. Вот снова Хундай. Вот. вот так вот. Сейчас я его поближе покажу. Вот. Тоже плотненько. Вот фирме ну, оснастку купили уже тоже. Такую. Хорошая, кстати, хунда оснастка. Ну и достаточно такая качественная расходка расходку качественная тоже порадовала за недорогие деньги. Так что вот еще раз повторюсь. Основная цель, основная цель подсказать вам, что есть вот такие вот, что можно брать. Это, ну, как бы не, не рекламирую, просто рекомендация. То есть если сравнивать там с дорогущими, там, 6 тысяч Восемь тысяч, девять тысяч, пятнадцать тысяч, то это вполне соответствует как раз тем машинкам за те цены. Вот. Вот так вот. Такая вот она. Спасибо за просмотр. Вот имейте в виду, что есть вот такая, такие машинки,